источник власти, нихуя себе источник, уберем слово источник со временем, со временем, конечно. Чего это источник? Примкнули они к этому источнику и сосут из него. Нет никакого источника власти, есть власть. И власть это народ, никакой это не источник. Он и есть власть, все. И вторым пунктом идет. Народ осуществляет свою власть с помощью референдума и свободных выборов. Почувствовали, блядь, ошейник с шипами. Ну, вопрос возникает, нормального человека, да? И это все? А можно весь ассортимент власти? Вот весь такой, который. Ну, я же власть абсолютно. Я же многонациональный народ Российской Федерации. Вы что мне? Смеетесь, что ли? Какой-то референдум жалкий принесли. Какой-то этот. Свободные вот эти выборы. Уйдите. Принесите мне весь репертуар власти. Вот все плетки, кнуты, пряники, топоры, гильотины, вот все. Я буду сам выбирать. Референдум это будет. Свободные ли будут выборы? Или децимация э, этих самых узурпаторов по национальному признаку? Это я буду решать. Я монарх, я суверен, я народ. Медик, Баба Джанян, вы понимаете, я говорю про того, для, кто эту конституцию подписать должен. Так что же вы подписываете и не читаете договор? Народ. Там написано, я народ, добровольно, одеваю ошейничек, пристегиваюсь этим кошельничком к русской земле и буду служить всем, кто вот это, вот там перечислен, президент избранный, избирает президента. Нахуй. Вот это слово надо зачеркнуть, замарать, черным-белым вымарать везде. Никаких избранных. Никаких, блядь, избранных, только назначенных. Это мы тут посоветуемся с народом. Там что-то, может быть, проведем голосование, так ли, сяк ли, опросом. Это наше дело. Не твое собачье дело, претендент. Стой в коридоре и жди, когда тебя вызовут. И скажут, мы тебя назначаем. Вот подпиши контракт о полной персональной ответственности. Подписал – пиздуй на работу. Если ты нам не понравишься, мы тебе выпишем выходное пособие. Да? Сначала пойдешь обходной лист подписывать в счетную палату, а если там не подпишут, пойдешь подписывать в Следственный комитет Российской Федерации. Так у нас порядок устроен. Назначение на работу должно быть президента Российской Федерации, на должность, на замещение вакантной должности. Конкурс мы объявляем президента Российской Федерации. Он нам нужен в качестве клоуна на международной арене, чтобы нашу мысль там транслировал. Мы монарх посылаем, а он там будет плясать, что-то рассказывать, угрожать, если надо, если потребуется. Ну, будете выполнять волю народа. Вот так, вот такую я вам сказку рассказываю. Поэтому нужны ли президенты, нужны ли премьеры, это вопрос вообще никакой, не вопрос конституции. По большому счету. Но опять возвращаясь к началу разговора, считаю, что не надо идти с большими изменениями. Надо строго и целенаправленно взять ключ власти и передать его народу. А какой ключ у власти самый главный? Где главная подпись стоит? А вот там она и стоит, вот там она стоит. Вот ее сейчас, вот это, вот это подписывает, как ее? Кто подписал, что президентом Российской Федерации Путин является? Кто? Вот эти вот 15 гавриков, да, во главе с, с этой, с Памфиловой, да? Это у них королевская печать хранится. Вот ее и надо забрать, и все. Вот кто эту печать поставит, да? Наших 15 теперь, ваших 15 были гавриков, теперь наших 15 гавриков. Все, что нам надо. А дальше уже народ сам сделает конституцию. Задача органа, который мы сформируем, который должен был быть, да, независимого вот этого, задачи этого органа, только в одном, чтобы не просто там провести референдум, выборы, что-то посчитать, как это нравится кому-то или не нравится кому-то. Нет. Чтобы выяснить мнение народа. Выяснить. Понимаете? Не просто сказать, ну, кто хочет, скажите ваше мнение. Нет, мы должны это узнать, потому что народ суверен. А вот этот орган, он посредник между сувереном, это такой визирь. Он ходит, смотрит везде и говорит, ну, что вы тут делаете? Ну, мы тут экономику строгаем, а мы тут щит Родина, а мы тут это. Ну, давайте, давайте. А что это у вас тут? Куда потащил? Ну-ка, что это у тебя такое? А ты кто такой? А я глаз... Божий, да, глаз народа. Не глаз, не в смысле голос, да, а око. Я на, за вами тут слежу. И я пойду спрошу мнение у суверена, да? Вот это мы должны знать. Вот это и будет самый главный инструмент. Когда вот здесь будет, можно будет мнение узнать. Вот в этом избиркоме бывшем. Мнение о том, что, вот, вот вы закон ввели, а мнение как, как узнать? А вот здесь и узнаем сейчас мнение. А вот народ говорит, вот мы пока выяснили, пока был пререферендум или такой углубленный опрос. Вот он выясняет мнение, вот оно мнение. Вообще-то 80% против. Вы или поправьте, или мы сейчас объявляем референдум, потому что это как раз в компетенции нашего вот этого органа. Объявить референдум. Мы не можем вас снять, мы не можем вас лишить получки. Мы просто можем объявить референдум по вашему вопросу. Так, давайте все-таки это самое, да, это я вас забросил совсем, а время-то уже на исходе. Я возвращаюсь в чат, читаю снизу, ребята, извините. Шалом, Шабат, да, кстати, Ольга Вишнория, да, уже сегодня началось. Вроде сегодня мы не спутали, я не спутал. Эдуард, если бы каждый из нас сделал хоть сотую долю того, что ты сделал, белый квадрат, я? Нет, конечно, это... Я понял, это я сказал про комплименты, и вы сейчас пытаетесь... Ну, то, что, ну спасибо, конечно, но... Я понимаю, что это может прочитано быть по-разному, на самом деле. да? Как в фильме «Амадей» очень хорошо сказал Моцарт Сальери, послушав оперу Сальери, да, и Сальери спрашивает, «Ну как вам, Моцарт, моя опера?» А он так подумал и говорит... Да, вот слушаешь и понимаешь. Это Сальери. Хороший такой комплимент. Если бы мы сделали и дальше что? Тогда мы сразу в ад попали. Эдуард за рыбку так переживает. Семен Тихоходов. Да, блин, переживаю. Я переживаю за них, за всех, понимаете? Не то, что я такой, вот, понимаете, как сказать, этот, что там это, как это называется, переживать. Но я, правда, вот, может быть, действительно это возрастное, может, действительно, потому что у меня девчонки все, и я вот смотрю, и мне так их всех безумно жалко, вроде все хорошо, тьфу -тьфу -тьфу, там все смеются, бегают, но я не могу их защитить от этого мира. Я понимаю, что в этом мире, блядь, эти ебучие дерипаски нахуй. Да я понимаю, мне и дерепаску то жалко, он сам-то по себе пацан-пацаном, как был, так и остался. Из студентов в олигархе, да, и что ты, ты жизнь вообще не видел ни разу, нигде. И вот он живет этой жизнью, и как это все, блядь, как это все жалко, я же тогда еще сказал. Неужели Настя Рыбка, вот неужели надо быть Дерипаской, чтобы с Настей Рыбкой зависать на яхте? Я думал, это как-то по-другому, там какие-то другие люди, ну пусть они будут проститутки, но они какие-то другие должны быть. Не те же самые, которые, которые вот выстраиваются в этих. Они те же самые. Значит, и пацаны те же самые. Неважно, сколько у него денег и сколько у него яхт, он там внутри такой же. Такой же сидит и думает, а достаточно ли я крутой? А вот она мне, достаточно ли она меня крутым? Нет, снаружи-то он, конечно, такой, он там, что иди сюда. А внутри-то он сидит и волнуется, думает, достаточно ли я кру круто для нее выгляжу. Может, мне еще поговорить про Трампа, как я его сейчас буду выбирать, при ней. Потому что какой еще смысл при ней говорить о политике, кроме как для нее это говорить. Смотри, какие мы, блядь, крутые Мужики. У нас деньги, яхта, и мы президентов тут еще обсуждаем. Мы тебе нравимся, да? Настя, ну честно скажи. Блядь, вы уроды! Настя думает про себя. Вы уроды, вы, блядь, уроды все. Включая и того, кто сейчас пиздит в этой санамбуле, блядь. Она потому что про нас так и думает, что мы все, блядь, эти, козлодолевы. Потому что других нету. Вот ли один, тот тоже гандон гандоном, но тот хоть из ее поколения, из ее, грубо говоря, школы, да, ну да, он такой, но он хоть свой, да, ну что мы делаем, ну трахаемся, что? а что мы еще можем делать? Ничего, нас больше ничему не учили. Вот как в этом мультфильме, да, про крокодила Гена. вам что делать нечего, чего вы туда лезете, нечего, только не, ответ не в том, что нам делать нечего, типа мы уже все и это самое, нам делать нечего, потому что деваться некуда, нам надо что-то делать, либо мы молча сосем, либо мы сосем еще иногда что-то в инстаграм выкладываем, ну так хоть жизнь веселее будет, блин.